Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале GoPlayGame, с вами я, София, и мы продолжаем кредл, кредл который подвисает какого-то хрена, подгружается, так, у нас вот в руке эта херня, фонарика у нас нету в руках, соответственно, значит, надо прицепить, цепляем, цепляем фонарик, берем фонарик и идем, короче, я почитала, нужно, значит, солнце-луну, солнце-луну, солнце-луну, передавать по идее, и смотреть тупо под ноги. То есть, ну, сейчас будем, конечно, пробовать. То есть, да, э, я все правильно поняла. Начинать нужно солнце. То есть, вот так вот идешь. Вот, вот так вот, значит, короче, ты устал вот И по стрелочке пошел, пошел, пошел. Уткнувшись в ноги, бежишь, бежишь, бежишь, бежишь, бежишь, бежишь, бежишь. Опа! Так, солнце, луна. Единственное, из-за долбанных камней Я сползаю, мать его Нужно как-то, вот я не знаю Вот так вот, наверное, встать, да? И побежали, побежали, побежали Побежали, опять смотрим в ноги Смотрим в ноги, бежим, бежим, мы бежим добежали. Да так, теперь солнце, отлично В принципе, смотрите, работает, работает Так, солнце Побежали Побежали, побежали, побежали э -э Теперь луна Побежали Не, я в принципе знаю, что там в конце Ну жульничать не будем, не будем жульничать Луна Луна, луна, луна, луна, луна, луна Луна, луна Солнце Солнце, вот так вот встаем Тихая, я как-то криво Мне кажется, пошла, да В какую-то другую сторону Вот так вот, да Из-за камня я начинаю съезжать вот так вот, да? Как-то вот так вот. Все, побежали, побежали, солнце. Так, солнце, сейчас мы на солнце бежим, на солнце, солнце... Со... Зашибись! Ага, вот луна. Это да -да -да -да -ка капец, конечно. Ну, вы сказали то, что самый лучший вариант смотреть просто тупо под ноги, потому что иначе ты не попадешь никуда. Не, не увидишь, не попадешь, это вот, вот прям такая вот херня. Так. Как-то... Блин, да что ж такое, сейчас, как-то, как-то вот так вот, наверное, да? Сейчас, то что, блин, ушел чуть-чуть в другую сторону, и кранты, все, потерялся, все, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, так, солнце теперь. Так, нормально? Ну, вроде так вот, более-менее, вот так вот, вот, вот, вот как-то, да? Сейчас, вот так вот. А -а -а. Но это сложно, сложная херня, на самом деле. Чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо, и все. Так, солнце. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. бежим. Это все, луна. Теперь это в какую сторону? Как это так? Так. Луна. Луна. Все, идем по луне. Вот так вот. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас надо. Вот так. Сейчас как-то, как-то. Как-то вот так вот. Ну-ка, ну-ка. Блин, из-за этих камней съезжаешь постоянно. Толбанные камни. Ну, как-то вот так вот, наверное. Блин, опять съехал Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Да, побежали. Так, луна, луна, луна. Сейчас у нас была, была луна, была луна, а теперь солнце. Снова солнце. Блин, где... что чё, чё, чё так долго-то? Так, ладно, солнце. Хорошо. Солнце у нас уже светает, да, потихонечку? Нет. Так, солнце. Солнце, солнце, солнце. Сейчас вот так вот как-то, да? Блин, сейчас. Надо это... Так, все. Вот так вот, да, побежали. Это у нас солнце. Солнце. Солнце. Луна. Луна. Спокойно. Я извиняюсь за своих животных, потому что сегодня у меня очень тяжелый день, в плане того, что они будут орать. Мне нужно записывать, а они будут орать просто. Они будут постоянно орать, потому что у нас. А где же еще? Где, где же еще? Чем-либо заниматься? Где же еще ходить, блин? Кроме как не у нас тут. Так, все, вот так вот как-то, вот так вот. так блин, как... Сейчас, стой, стой. А -а -а -а! Вот так вот, да? И побег... Нет, он съезжает все равно. Вот, смотрите, съезжает прям в сторону. Ну нахрена ты съезжаешь? Скажи мне, пожалуйста. Куда ты едешь, скажи? Какого хрена ты едешь? Он съезжает, тупо. Это нормально, нет? Так. Ладно, побегаем. Попытаемся вот так вот побежать. Я надеюсь, я не это самое. Так, под ноги, под ноги, под ноги, под ноги. Вот. Что? Кто я? Наверное, это есть вопрос, который я искал. Так, ну и... Все, последнее осталось. Блин, дошли, дошли. В, в, да, вот оно. Многие, многие тут мучаются. Вай. А, здесь ответ на твой вопрос. Кто я? Правильно, Эннабиш. Кто я? Этот вопрос ведет к тайне твоего прошлого. Ты в шаге от тайны, от, да, от давних загадочных событий, значения которых остались недоступными моему пониманию до конца жизни. Быть может, раскрыть небесный замысел на лишь тебе. Я обещал тебе ключ сун к сундуку. А, к сундукам, где я просто думала, что ну, ключ к сундуку одному, там же только одни, один, закру... один закрытый сундук, а тут ключ к сундукам оказывается, где хранятся вещи родителей. Ключ перед тобой, а с ними я передаю то, что хранил в памяти много лет. А, да, в сундуках лежат вещи Джамбула и Сарнай, Сарнай. что-то знакомое. Но эти люди тебе не родители и даже не родственники. Когда-то у них был сын, но он погиб в том взрыве под куполом. Ему было пять лет, и звали его Чагатай. Спустя несколько дней после взрыва сюда прилетел Беркут. Он принес с собой маленького человеческого ребенка. Принес и оставил на земле перед юртой. Тем младенцем был ты, Эннабиш. Кто ты и откуда ты родом, мне неизвестно. С того дня дом моего покойного сына стал приютом для тебя, и он... И, и, и Беркута, короче Меня не оттолкнул странный вид ваших тел Мне не судить о замыслах неба Смутился я месяцем позже Когда разглядел в своем лице черты Чагатая Навсегда прощаюсь Дед Баджин Все Это то есть нас Беркут притащил Так, это мы забираем тут И пись... пустой конверт Все, в нем ничего нету Это просто пустой конверт Ну окей, ладно Поскакали обратно то есть, это вот, представляете, оттуда вот так вот мы сделали круг и дошли до сюда. Как вам такой поворот? Так, запись идет, звук идет, все хорошо, все идет. Извинения свои уж принесла. Да. Ну а куда деваться, блин? Так. Заходим. Так, э, сундук. Сундук, сундук, вот он. Мне же, в принципе, нужно открыть только один сундук. Почему в сундуках? Так, секунду. Пора продолжаем. Звоночек был срочный. Нужно очень так. Открываем все. А, очень тяжелый. Нужно вынуть вещи, чтобы его сдвинуть. А, это чтобы вот открыть вот этот. Хорошо. Да. Давай. Оп. Это что? Это что такое? Так, ладно, я не знаю, что это такое. Это вот что-то, наверное, на лошадь. Так, журнальчики какие-то. Построение... А, постороннее присутствие. Почему внутри сфер тело человека разрушается быстрее людей? А, это мы читали. Это мы читали. Это было. Это, я так понимаю, что-то типа того же самого, да? Ладно, пофиг. Скидываем это все. И вот Ой, старый телевизор. Так, ладно, на кровать. Очень тяжело. А что там еще? Подожди, дай. А, вон еще какой-то чемоданчик. Тихо. А, это радио, наверное, какое-то, да? Тихо, подожди. Да подними ты его, поставь на стол. Все, пускай стоит. Кстати, кровать. А мы спали? А, давайте поспим. Давайте поспим. А вдруг, вдруг что-то еще сейчас вот будет. Что-то интересное. Не, ну, время 7.30 где-то там, да? Даже 7.28 где-то. 29. Ой, ш... Ш... Или 6. Или 6.29. Так, пошли. Всё, я могу его сдвигать, ну-ка. Сундук теперь можно сдвинуться. Ну, давай. Давай. Так, все, закрой, закрой, закрой, закрой его. Куча всяких вещей, окей. Открывай. Так, это получается мои детские какие-то вещи, да? Так, ну давай. Простыночки всякие. Еще какие-то мои детские, видимо, простыночки так погнали дальше. Тут что у нас? Это мои... сапожки, сапожки такие вот красивые, нарядные сапожки, так. Вытаскиваем. Окей. О, фотка. Это кто? Это я так понимаю. А, дед. И мама с папой, наверное. Так, ну сюда поставлю. Пускай стоит. Так, а это что? ничего, она просто подбирается и все, так клубок какой-то, коробочка какая-то, ты не будешь ее открывать смотреть, еще один клубочек, это конечно всё прикольно, и это тоже все прикольно, так, ну ракета, окей, так, что еще у нас, это что? Конверты с письмами. В одной из переписок упоминается Марк и Ида. Я уже писала тебе о нем. Он работает тут не... недалеко, на станции. Так вот, пару лет назад он äh, познакомился с девушкой. Говорит, видели с ней всего раз в компании друзей. И как-то так она его... на него посмотрела, что с тех пор этот момент ему снится. Марк говорит о каком-то вавилонском эффекте, о необычном ощущении, о том, что это ощущение сейчас изучает целый институт. А мы с Джамбулом смеемся. Ощущение самое обычное, Марк, ты его давно изучил. Бросай свою науку и поезжай к Иде, пока она себе тело не заменила. А, типа влюбился парень. Так, и чё? И это все? Мне показалось, что я... Ну, и это все получается. Будет смешно, если я дитем Марка Иды, что вот все это время в этой базе сидела Мамад. А! Это, конечно, будет да. Мы, кажется, с тобой знакомы. Нашел. Вы с Марком виделись однажды. Да, я уже знаю. Вспомнила, как это было как расскажи я поступала в университет мы с друзьями отдыхали после экзаменов гуляли по городу и марк был с нами в компании я не знала его до этого и мы не встречались после так вот пересеклись однажды и все и что там произошло между вами да ничего мы с ним даже не общались просто сидели на террасе в кафе болтали о чем-то с ребятами обычный вечер на террасе в кафе! Это, кстати, это то, что нам снится, это наши воспоминания. Там был, был, была как, как раз терраса с, с кафе. Мы были в кафе, там был кофеечек такой, кружечки, помните? То есть у нас, получается, воспоминание Марка. Марк вспоминал о каком-то особенном моменте. Я не запомнила ничего особенного, ну, кроме одного странного ощущения. Ощущения? Да, иногда меня посещают необычное чувство. Оно чем-то напоминает тревогу, но только отчасти. Не знаю, как правильно его описать. Грустное, приятное ощущение. В тот вечер оно возникло снова и... И что? Энвиш, я сейчас выключусь. Погоди, мы с твоим прошлым еще не разобрались. Уже не разберемся. Не успеем. Мне тут сообщение пришло. От кого?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 Опачки Ну ч, ты закинешься, нет? Ладно, давайте возьмем на всякий случай, чтобы было Где-то грудь свою потеряла Так Понеслись Туда Ой Так Нейрокопия Иды разрушается Да Подожди ты вы можете перевести это в чувство, направив электрозаряд в нервное сплетение в ее спине К мощному источнику электричества есть тут такое, вон там вот Сейчас мы туда идем Оп, выключаем, подожди, запрыгивай. Давай, запрыгивай, запрыгивай, чувак Давай-давай-давай-давай давай! давай, давай, давай, давай. застряли чуть-чуть, слегка Так, держись, все, идем Подходит, сейчас, сейчас подойдет, лежать. Я надеюсь, она не упадет. А я могу ее вообще взять к себе в этот самый <сум> в сумку положить могу. Ну, табака был прав. Тут он ливень, гроза, гром, все как положено, все, что нам нужно. Нам нужно направить как-то электричество. Я уже не помню как. Я не помню, как это делается. Так, все, садись. Вставай, вставай, вставай. Давай, давай, давай. Потай. Все. Ида. Понеслась. Так. Так, новое задание. Так, так, так, закрепите иду. В вертикальном положении, в центре разрушенной клумбы. В центре разрушенной клумбы. Сейчас. А, где-то здесь? Сюда? Блин, куда? Куда? В Какая разрушенная клумба? Где? Так, ищем, ищем, ищем, ищем, ищем. Сюда? Мне кажется, или я слышу там он где-то орёт? Так. Куда ты бьешь? Сюда, да? Ну сюда тебя куда-то зацепить нужно, да? Или нет? Блин, давайте. В центре разрушены клумбы. Вертикально закрепить. То есть какое-то дерево. Нет? Тут не цепляется. Блин, а куда ее её... куда цеплять? Подождите. Разрушенная клумба. Сюда, наверное, куда-то, да? Нужно куда-то, куда, куда притягивается ток. Разрушенная клумба. Вот она, разрушенная клумба. Вот, вот, вот он кричит. Беркут, спасибо, Беркут. Я ее зацепила? Да, вот она. Так. А, Реанимируйте, иду, используйте электрический кабель. Вон, я там вижу какой-то. Это он? Да, вот Вижу. Так. Это меня убило? Да. По всей видимости. А так. Вот она. Так тихо. Ты поешь мать. Почти успела. Где он? Подожди, давайте А как? Подожди Куда его воткнуть? А? Еда! Сука Тихо Беркут, ушел бы ты, а? Я боюсь тебя это а ч, он мне не то цепляется? Подождите. б твою. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Э Вс, по подходим. Куда? А в бой, я что-то вообще я, я не понимаю, куда его зацепить надо. Может сзади где-то? Я уж, я уж не знаю. Да что же за фигня-то такая? А может с нее что-то снять нужно? Я не знаю. А вот так вот вниз он должен, да, втыкаться? Подожди, возьми! Возьми! А -а -а -а! Как тебя? Что с тобой делать? Нет, не вниз? Вот этот кабель! Что мне с ним, мать вашу, делать? Так, ладно, читаем. Так, набрав электрозаряд в нервное сплетение в ее спине. А где я? А, нервное сплетение в ее спине. Ну? Ну ладно, я, я была не очень внимательна, хорошо Да, ё-моё, ну провод! Ты вот весь кайф обламываешь Она сейчас горит от такого напряжения, мне кажется Ну чё? Ты здесь? Ида? Здесь. Как себя чувствуешь? Странно. Странно? Как именно? Опиши. Мне тревожно. Это хорошо. Хорошо? Да. Только не выключайся. Смотри на меня. Зачем? Я тебе потом объясню. Смотри на меня, типа, он, он х... хочет перенести ее в свое тело? Ну, походу, да, он ее перенес в свое тело. Ну, я так понимаю, все, игру прошли. Он типа ее спас, я так понимаю. Он просто реально перекинул ее в свое тело, что ли... Я очень надеюсь, что не будет авторских прав. А то сейчас досмотрим э, сон его. Вот кофейник, кстати, о которой я говорила Вот Ида. Me, no а вот тот самый взгляд, походу, да? Разработчики, да? Я очень надеюсь, что тут не будет авторских прав на эту песню. Я прям очень-очень-очень на это надеюсь. как-то так Во. я понимаю, это конец все, мы все прошли большие молодцы так. простите простите, надо сделать потише поэтому немножечко такого глю глюка глюка вам закинула. Так, нет, а еще тише надо, еще тише, или нет? Или вы уже все справились? Давайте, еще потише сделаем. Короче! Короче! В принципе, все, игра пройдена, мы молоса. Это, в принципе, даже считается тяжелой игрой, сложной на самом деле, потому что очень многие люди застревают уже даже в самом начале этой игры, чтобы там найти эту красную кастрюлю, вот этот вот завтра приготовить несчастный, это уже там у большинства возникает проблема. <связывая> ну, то есть, как бы, как-то так, вот. Давай. Вот, огромное спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня очень сильно. Надеюсь, что тут ä, у меня действительно будет авторских прав на эту песню. Собственно, она, не, ну, она прикольная. Она очень классная. Я надеюсь, что ä, э, она разрабатывалась чисто для игры.